здравствуйте друзья с вами вечезар и вести волкон сегодня мы поговорим о том откуда наши предки появились на нашей матушке земле много мнений о том как заселялась земля сегодня мы расскажем славянское предание о заселении земли нашими предками смотрите наши предыдущие ролики подписывайтесь на наш канал и вы тогда поймете всю логику нашего повествования около полутора миллиардов лет назад на нашу землю опустился огромный космический корабль, который назывался Вайтмара, и на нем прибыли на Землю, которые вы здесь видите, Северный полюс, четыре рода: дарицы, харицы, рассены и светорусы. Космический корабль привез на Землю разведчиков, некоторые прилетевшие разведчики остались, а многие улетели на свои земли более миллиона лет назад. Нашу землю посетили боги, которые начали облагораживать землю-матушку. Построили Асгард и назвали его Дарийским то есть даром богов. Более 600 тысяч лет назад, от времени трех солнц, когда наша галактика соприкоснулась с соседней галактикой, и на небосводе мы видели еще два солнца из соседней галактики, которые были похожи на наше солнце, и назвали это явление временем трех солнц. Около 460 тысяч лет назад вернулись дарицы на Вайтмарах из звездной системы Зимун. По нашему теперешнему пониманию это малые медведица. Дарицы прилетели в звездной системе, где их солнцем была Тара, полярная звезда. Дарицы были ростом до 4 метров, а цвет глаз у них был серебристый. А цвет волос русый почти белесый. К дарицам мы сегодня относим северных германцев, датчан, голландцев, латышей, литовцев, эстов, то есть эстонцев. Около 273 тысяч лет назад на землю вернулись представители родов Хаара или Хаарицы. Ростом до 370 сантиметров светлорусые цветом глаз зеленым. Данный род прилетел из чертога финиста ясного сокола, а по-современному это созвездие Орион. К ним мы сегодня относим англосаксов, прусов, галов. Около 200... Одиннадцати тысяч лет назад на землю вернулись светорусы, из чертога лебеди, а по-нашему сегодняшнему это большая медведица. Ростом они были до трех метров, голубоглазые. К этому роду мы сегодня причисляем белорусов, украинцев, поляков, хорватов. И на среднерусской равнине живут их потомки. Около 185 тысяч лет назад от времени Тулея вернулись на нашу землю Рассены, которые прилетели с Земли, дождь Бога, называемый Ингард Земля, с чертога леопарда или Пардуса. Годовой период вращения Земли Ингард составляет 576 суток. Рассены называли себя дождьбожьими внуками. Рост у рассенов был около 285 сантиметров, глаза карие. Темно-русые волосы, их также называли росами. Вспомните фильм «Белые росы», там прекрасно об этом говорится. К Росенам относились трусские, о которых ныне мало кто говорит. А еще к ним относятся франки, готы, албанцы. Около 165 тысяч лет назад на землю прилетала богиня Тара. Она была сестрой Тарха и дочкой Перуна до сей поры. У славян богиня Тара почитается как полярная звезда, и она называлась звездой Тары. Около 153 тысяч лет назад была разрушена земля Дея. Эта земля не находилась в наших чертогах или в нашей солнечной системе. Она называлась землей Сварога. На земле Дея произошла война, в результате которой Дея была разрушена, а война происходила между Ассой или асами, людьми с белым цветом кожи, и серыми, и темнокожими, технократами. В прошлом ролике мы рассказывали, чем отличается иерархия друг от друга, то есть сущности, населяющие различные измерения. В данном случае, когда происходила аса великая, падшие орлеги, называемые ангелами, воевали как раз с орлегами. Итогом данной войны было разрушение Дей, и после этого благородные Орлеги и боги с миров Прави и Нави провели рубеж по явным мирам и через мир людей, который отделил миры технократические или пекла от миров светлых, и только души технократические неразвитые могли попасть в миры более высшие только через мир людей. Кстати, в комментариях прошлому ролику дмитрий табаков задает вопрос почему цветовая гамма сварги великой отличается друг от друга и почему она чем отличается Отвечая на вопрос во вселенной все спектры света имеют свое предназначение и каждый мир каждая реальность имеет свой частотный диапазон поэтому образно мы определили те цветовые гаммы которые изображают сваргу, отличающиеся друг от друга спектром частот, в котором живут те или иные миры. Около 140 тысяч лет назад был период трех лун, когда люди наблюдали на небосводе три луны. Две из них, месяц и Леля, были спутниками Земли, а третью, Фату притащили от Дей, которая была разрушена. И в это время начали считать от времени трех лун, которые наши предки наблюдали на небосводе. Нужно сказать, что Леля имела период обращения вокруг Земли 7 суток. Фата имела период обращения вокруг Земли 13 суток. И месяц, который ныне остался на небосводе, имел период обращения и имеет 29,5 суток. Леля – это малая луна. Фата – это средняя луна, а месяц – это большая луна. Подтверждение о существовании трех лун сохранилось в преданиях многих-многих народов. А если вы что-то знаете о каких-либо преданиях, пишите в комментариях. Около 111 тысяч лет назад было великое переселение из Дайарии. Это было потрясающее событие, когда спас жрец, предупредил роды асов великих, о том, что будет погублена Дария, люди, населяющие Дарию, начали исход или пасхет. Еще раз вам скажу, что континент, который населили наши предки, назывался Дария, даром богов. Он был теплым, на нем цвели сады, текли реки, разделяющие четыре материка, на которых располагались роды, расы великой. Затонул в результате падения осколков малой Луны лели после. Войны. После исхода из Даарии по Уральским горам роды наших предков поселились между Уралом и Тихим океаном. Был основан Асгард Ириский, ныне город Омск. И мы знаем теперь на старых картах, какие страны и территории назывались Лукоморьем, Абдорой, Беловодьем и так далее. Предки основали город Асгард Ирийский на берегах РТШ. Почему так? Потому что они назывались асами, то есть богами. Это город богов. Асы – населяющий град, территорию. Это указывается в саге об Инглингах. В Асии, населенной асами, жили боги, а в Скандинавии жили люди. Было всего четыре асгарда. Асгард Ирийский, Асгард Даорийский, Асгард Светьёцкий – это в Скандинавии, и Асгард Сакдийский – в районе нынешнего Ашхабада. Около 44 тысяч лет назад роды, населяющие территорию Беловодья, Лукоморья и всю территорию от Урала до Тихого океана провели обряд, который назывался кола и называлась тогда эта страна «Рассений». Почему этот обряд нужен был? Потому что объединились все рода, которые проживали на данной территории и жили в дружбе, и сотрудничали между собой около 40 тысяч лет назад был третий прилет бога перуна на нашу землю бог перун это один из высших живущих в праве богов который напрямую был связан с рамхой великим от рода породителя от сварога это высшие боги которые населяют мир праве перун прибыл к нам на землю с чертога орла или по-славянски называемая Урай-Земля. И он поведал людям, населяющим Землю, о временах тяжелых, грядущих, которые произойдут в ночь Сварога, охватывающую 25 920 лет. И поведал он, что души наши будут подвергнуты серьезным испытаниям. В следующем выпуске мы расскажем о грядущих временах и тех временах, в которых мы пребываем за последние 11 тысяч лет. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.